Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для раков на вторую половину июня две тысячи двадцать первого года. Под колодой. Под колодой у нас паш мечей. Ну что ж, паш мечей, во-первых, пажи это дети, для кого-то ваш ребенок будет важен в этот период. Ребенок может быть элемента воздуха. Это весы, близнецы, водолеи. Иногда это какие-то паш мечей это может быть какая-то деловая корреспонденция. Вы получите, может быть, имейл или письмо какое-то. Но тут нет таких, знаете, теплых эмоций. Это не любовное послание, а, скорее всего, какая-то такая сухая деловая переписка или информация. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель июня для вас карта шута. Предпоследняя неделя туз, туз посохов. Карта умеренности, карта суда и справедливости, и еще один туз, туз Пентакли, вот это карты. Король, король кубков, тройка кубков, карта мага. И карта Ирафанта. Ну что ж, во-первых, начнем с того, что очень много старших арканов. Раз, два, три, четыре, пять. И два туза. То есть из девяти карт у нас семь карт, такие, знаете, очень крупные. Поэтому мне кажется, что этот расклад для вас не только на последние две недели июня, а на более такой длительный срок. Ну что ж, давайте начнем с вашей главной карты, тема, тема двух последних недель июня для вас, карта шута, карта нуля, начинать с нуля, какое-то новое начало для вас. Вообще это еще карта смелости, храбрости, даже какого-то авантюризма, я бы сказала, потому что вот по этой карте можно пойти на новую работу, ничего не зная. Вот в этой области, не понимая. Но быть вот уверенным в себе, храбрым и подумать, что справлюсь. Можно вот так вот кинуться с обрыва, то есть кинуться в омут с головой в отношения. То есть познакомились с человеком, всего два-три дня встречались, и вы сразу съехались. Вот, так. вот такая может быть история. Может быть, путешествие, можно уехать в другую страну, не, например, не зная языка, не зная обычаев этой страны. То есть иметь вот эту вот... Тюризм какой-то в себе. Но что бы вы ни делали, на этой карте нарисовано солнце. Солнце вас поддержит. Солнце – это позитив. Солнце – это новое начало, мои дорогие. Первые две карты для вас. Карта Туз Посохов и карта Умеренности. Давайте карты Умеренности отложим. вот Проговорим вот эти все. Она очень как бы актуальна. Больше карте Туз Пентакли у вас. Ну, давайте так вот. Туз посохов и туз пентаклей. Замечательные карты. Одна говорит, может быть, для кого-то неожиданно новая работа. Вот оно, кстати, причем очень хорошо оплачиваемое. Туз пентаклей. А Карта умеренности говорит вам о том, что сразу деньги не тратьте. Вот, вот так вот. И, а еще карта суда. И справедливости говорит, что заслужили. Карта кармической справедливости в данном случае. Ну, тут может быть и другой вариант. Может быть, вы получили деньги, например, по суду. Если вы ждете каких-то выплат по суду, может быть, алименты какие-то, либо у вас идет судебное разбирательство из-за каких-то выплат, вы можете получить их, причем неожиданно, кстати, туз Пентаклей. То есть вы выиграете это дело. Единственное, что карта вам говорит, что потерпи, не торопись, все будет, все получишь. Ну вот так. Ну и туз посохов, это еще, кстати, карта может быть новых отношений, потому что посохи ⁇ это страсть, это такое, знаете, физическое притяжение, может быть у вас новые отношения. Так что ждите. Карта умеренности говорит о том, что надо ждать. А вообще, карта умеренности, она такая философская, она говорит о том, что наша жизнь это коктейль коктейль из всех сторон многогранна она и вот э, она состоит из разных сторон то есть например работа дети отношения друзья социальная жизнь хобби и все это и все это должно быть представлено в нашей жизни иначе она будет скучной неинтересной но должно быть представлено в правильной пропорции вот тогда будет баланс. А карта баланса, кстати, жизненного баланса. Когда все в меру, когда все в правильной пропорции представлено в нашей жизни, тогда у нас как бы и гармонично все получается. Поэтому, если вам пошлет жизнь или вселенная вот такие отношения, постарайтесь их сбалансировать, то есть ввести вашу жизнь в правильной пропорции. То есть не никогда, хотя, кстати, кто-то может кинуться с головой в отношения, если это отношения, то постарайтесь умерить свой пыл немного и как-то и не забывать про свою работу, про своих друзей, про все остальное, что окружает вас. Ну, вот эти две карты мы уже упоминали, замечательное тут сочетание карта суда и карты, если вы получили деньги, например, по неожиданно, может быть, зарплату вам подняли, бонус какой-то, вы могли получить лотерею выиграть, наследство, то опять-таки карта суда и справедливости, это еще и кармическая справедливость, говорит, заслужили, вот так, так что не сомневайтесь. Ну, тут рядом с вами карта король. Кубков, но совсем не похоже на короля, потому что это вот э, колода, которая называется «Музы». Тут все про женщин. Такая яркая, очень колода, очень красивая, артистичная. Мне очень нравится. Ну, вот эта карта означает король кубков. Король об... кубков – обычный мужчина элемента воды. Это раки, рыбы, скорпионы. Кстати, вас представляет. Вы у нас раки, если вы мужчина. Для женщин это, может быть, ваш мужчина. Либо любой мужчина, не обязательно элемента воды, но влюбленный. Он, вот когда мужчина любой влюбляется, он превращается в вот такого мягкого, любвеобильного человека, который хочет заботиться о вас. Вы можете встретить его, кстати, если вы еще не познакомились, то встретить его среди своих друзей, потому что тройка кубков это карта вот совместной вечеринки какой-то. Может быть, он человек был другом, а теперь станет вашим любимым. Либо вы совместно вот с каким-то королем будете праздновать что-то, что-то, что вы, может быть, потому что тройка кубков, иногда это карта сбора урожая, то есть праздник после сбора урожая, то есть потрудились хорошо, а теперь будем вот праздновать. Ну и вот, может быть, ваш начальник и организовывает какой-то корпоратив или еще что-то после успешно выполненного проекта или получения, например, премии, выдели вам всем премии, а теперь вот вы еще и празднуете что-то, добавок вот так вот может быть. Ну, а у каждой карты есть оборотная сторона. У этой карты король кубков может быть любвеобилие. Но любвеобилие не только по отношению к вам. Он любит флиртовать. Так что помните об этом. Как вы примете вот такое поведение. Это еще карта человека, у которого могут быть проблемы с алкоголем. И тогда карта тройка кубков. Человек постоянно окружен друзьями и постоянно пьет. Вот так вот тоже может быть. Ну, надеюсь, это не, не ваша тема. У вас тут такие замечательные карты. Та, карта мага. То есть тут был ноль, а тут у нас один. То есть я начинал с нуля, но теперь вот это вот. Все в ваших руках. Как вы будете разве... развивать вот это вот э, что-то новое, которое приходит в вашу жизнь. Ну, для кого-то работа, для кого-то отношения. Карта мага и говорит об этом. Она говорит о том, что... Вам даны все четыре элемента тару, то есть, что они представляют. Пентакли – это ресурсы, это могут быть деньги, это могут быть связи, знакомства, друзья, которые помогают постоянно. Чаши – это наши эмоции, то есть, люди, которые любят нас, которые заботятся о нас, либо мы любим и заботимся их. Посохи – это наша креативность, это артистичность, это наша работа, карьера, страсть, кстати, и э, последнее – это э, мечи. Мечи – это наши, наш ум, интеллект. То есть все нам дано. Таланты у нас у всех есть. И, но как вы этим воспользуетесь, это уже от вас зависит. Вы можете, вот, пользуясь этими всеми ресурсами, свершить волшебство в своей жизни. Вот так. И нет предела вашим возможностям. И вообще карта замечательная. Что-то новое. Вот если вы начали работу или начали отношения, творите волшебство сами. То есть правильно, как бы на этой работе вы можете сделать карьеру, если захотите, получить хорошую зарплату. Если это отношения, то можете развивать эти отношения. Карта Ирафанта тут же, карта учителя, причем такого спиритуального, может быть, учителя какого-то. Может быть, у вас появится какой-то человек постарше, может быть, поумнее, который постоянно будет вам давать советы, или вы будете обращаться за советами. Либо вы пойдете, может быть, куда-то учиться чему-то на таком более либо э, каким-то религиям, спиритуальной практике, э, либо на высшее образование, это может быть аспирантура, это какие-то курсы повышения квалификации сразу же для вас, э, либо преподавать, либо на курсы либо преподавать, где-то пойдете, может быть. А еще эта карта, знаете, Говорящая нам, это позыв такой, делай все по правилам, но по правилам не юридическим, как-то суда справедливости, это юридические законы, а вот тут законы нашего общества, мораль, наши свои моральные устои, то есть все надо делать, основываясь на своих моральных устоях. Ну и тут еще может проигрываться какой-то религиозный обряд, обряд, может быть, крещения, может быть, обряд венчания, может быть, обряд обручения для кого-то, так что тоже все очень позитивно, причем эта карта Старшая Ака представляет знак Зодиака Тельцы. А э, тельцы – это вообще все знаки земной стихии, девы, тельцы, козероги – это противоположность людям водной стихии. У, вас хорошая, у нас хорошая такая вот связь. То есть вы э, под, до, добавляете эмоции к людям земной стихии. Ну что ж, давайте посмотрим, что добавят карты э, Ленорман к этому раскладу. ваша первая карта ух ты карта звезды замечательно карта гроб не надо пугаться этой карты это карта не и дорогие мои Давайте вот именно с этой. Карта группы это говорит о том, что что-то отмирает в нашей жизни, уходит, уходит из нашей жизни. Что-то, может быть, даже негативное ушло из вашей жизни, кстати. Так что карта звезды освещает вам исполнение желаний, исполнение мечтаний. Ушли все ваши, может быть, какие-то проблемы из жизни, отмерли. А тут вам судьба посылает вот такую звезду, чтобы вам вот эта вот звезда светила постоянно. Это привлекать себе внимание, это быть в центре внимания. Ну, замечательно вообще, все-все самое-самое позитивное. Для кого-то это обручение, если любовь, обручение, свадьба, может быть, если это ваша мечта, и все ваши проблемы позади. Но если любовь не ваша тема, это, может быть, союз какой-то. Может быть, вы нашли себе бизнес-партнера. И, может быть, даже ни одного вошли в какую-то партнера, в какую-то компанию или еще что-то, в какое-то дело. Вот этот вот союз очень удачный, кстати, может быть, для вас. Ну для кого-то, я говорила, упоминала обручение и, может быть, венчание даже для кого-то по карте Рафанта. Замечательные карты. Ну, давайте еще про любовь. Все-таки у вас расклад довольно такой полон эмоциональных карт. Дети, дети выходят на первое место, и для кого-то, кстати, дети оказывают влияние на вашу личную жизнь, но это часто, если у нас есть дети, мы пытаемся построить еще другие отношения, то есть мы, может быть, одиноки, но с детьми, за детьми надо смотреть, они должны как-то влиться в эти отношения тоже, ну вот, для вас этот вопрос будет очень важен в этот период. Может быть, дети есть у вашего партнера или партнерши, и вы как-то пытаетесь наладить отношения с ними. Карта сироты. Может быть, вы чувствовали себя одиноки. Вот это вот одиночество. А, ну, я думаю, что оно закончится для вас. Вот это вот, когда человек полный полностью, как сирота себя одиноким чувствует. Но я побег. Судя по вашему раскладу, это вот, скорее всего, конец. И ваша последняя карта, карта оракул эзотерический. А, карта одиночества. Вот оно с этим все как раз. Я думаю, что те, кто был одинок, две карты фактически одинокие, фактически одинаковые, я думаю, вот этот вот период конца июня... И говорит о том, что все это уйдет из вашей жизни, отомрет. Я думаю, многим из вас э, будет светить вот эта вот <кười> звезда. <кười> и <кười> самое главное, вот эти вот тузы, помните о них, туз посоха, карта страсти, либо новой работы, либо какого-то нового проекта, может быть, может быть, даже какого-то